расщедрилась, говорит, давай еще что-нибудь бери. Я говорю, да ладно, хватит, что, 5 тысяч уже нормально. Она говорит, а нет, бери, я помажу. А что можно вот тут, получается, распрыгнуть и туда да? прилететь, да? Расскажи я себе. депутат молодежной Ульяновской думы, Выше? Регина, мы сделаем репост с Миркой. Какой? Будь человеком, выиграй по одной камере. Будем вместо тебя... А что можно вот тут, получается, распрыгнуть и туда да? прилететь, да? А так и делают вообще? Да. Ну, давай, Саня, покажи нам, жопопределение. Сига он прям на головку донул. А как делать? Чё? Ноги вверх, и все? Ноги наверх, руки сзади. <связываю> все, я плохо чувствую. <vaccines> Сделай, зачем ты? Как-то не прыгнул. Слечкай. Слечкай. Слечкай. Они такие пыльные, пипец. А. Этот, ребят, я носок тут оставил. Носок? Да. <laughs> я не знаю, где вы искали. Настя, я носок потерял. И в чем прикол? Можешь меня снять? Да. Прошу, да. да. ужасно выглядит? Да. Потелку вырок. А У вас какие место? ощущения? Я в восторге, напрыгнула. А я устала. Ужасно. Интересно, а если захотеть какать и на батуте, все сболтается, все прокрасишь так. Видели там пот на тебе? Да, на одном. Батутик, где Настя прыгала mm -hmm. ногами. Там же как раз огромное уже... пятно да, да, было, да. да. Кто-то да. уже... Флешки, все, что Задание было. Задание просто. Кажется, я ставлю на жизнь. Ну, 6, ну 6, вот 7. такой момент. Я депутат молодежной Ульяновской думы. Вы что? Регина. С 2011 года. Час 15 года, тысяч. Руслана, ты такие деньги берешь? Ужас, деньги На день самом был. деле я староста, Группа тридцать два, сорок 0, 33, сорок пять. Тридцать два, ноль Я люблю Антона. Поняли все? Люблю Антона. Живу с ним. Но ну, встречаюсь с Андреем, да. Андрей. Ираслан. Ираслан. И... желаемое, за за Вот. У тебя Сережка в ты же это... немка разговариваешь. Сережка букет? Сережка, сережка, сережка нет, букет? я а, люблю Америку. Сопли смотри, каких она колготчиков. Глаза в глазах. <смех> У меня есть четыре кольца. Аписин во рту, зубы во рту. Типа, Ничего типа, уставить можешь, что ли? Ничего себе. Если это что, катал... да, это свет ввиду. так падает или это... Это. А, это, это... Я... Мне папа их подарил. Все потро... Папа подарил тебе нет. такие колготки? У меня папа нет. самый крутой, папа... самый модный. Мне показался, это свет Он так падает. Мне покупает... Смотри. А, а вот это люблю. люблю, получилось сказать. Влюбленная люб... парочка, которая. Не, манс, у тебя, короче, в моем блоге еще не было. Кто-нибудь? Ну, Я Я первый раз здесь. Но я это я. Я белый. Запомните все. Здесь есть только четверо моих братьев. Видела, какой реакции? Вот он? Тебя сними. Вот он? И она. Она тоже белая или черная? Ты белая или черная? Не Она не знает, кто она. Она предательница, по крайней мере. Все. В смысле, ты вообще должен был сказать? Я белый, так-то. А я кто? Мы тебя спросили, ты кто? Ты кто? Я говорю, ты должен был ответить. Почему я? Ты сам этой личности или нет? Но она белая, тебя? Просто два цвета. А вы ей? Мы все, белые, мы все да? белые, да, и он белый. А ты кто, кстати? Я, а -а -а -а -а -а -а. Предательница, <с agreed> крестик синий. Да, да, она белая. Артур, пока тебя нет, короче, тут такое происходит, просто. <с <с: стакан, да. Диана доливает себе вискарь и говорит, короче, что она не пьет только потому, что ты ей не разрешаешь. А если бы ты ей разрешал... не не не разрешал, ну вроде так, то она бы вообще Дергушки переехали, переехала, короче. Можно было проще сказать, она не пьет, потому что ей не разрешает. Да, вот. И сейчас вот она как долила себе, и все вообще понесла. Ну что там говорил? Короче, прикинь, Андрюх, на московском, вот я где работаю, там, короче, приходят несколько человек, ну несколько, а вот порядком 2-3 человек в день, и спрашивают меня о том, чтобы я им распечатал татушки, просто поставил шрифт, который нужен им. И они распечатывают. А, считай, по -походу, и там, по-моему, студия, да, есть какое-то, какая-то, да, которая да, стрмная, да, да. такая. Они как да? раз-таки приходят и вот говорят, вот здесь недалеко, там вот направо, налево завернешь, короче, а. и есть тату салон, который просит распечатать. А, они заранее просят, чтобы да, распечатали. Да, да, и говорят то, что подходите на московский, там есть серокопия, короче, и просят. А у них принтера типа что ли? Нет, походу нету, да. Вот сейчас нам привезут кальян с доставкой на дом. Эми делюкс. Идем встречать. Здравствуйте. Там можешь не закрывать. Ну, как с PlayStation ничего не взяли из этого? Нет. Нет, только Окей. Всем привет. Сегодня 23 число. Это уже третий день, вы смотрите. И сегодня мы с Настей пришли покупать мне одежду. Вы не в курсе. Я прошел все-таки кастинг от Тимура Бекмабетова. И теперь. Поеду в Москву 29 числа, чтобы участвовать в этом реалити шоу Сейчас мы будем покупать мне вещи для того, чтобы туда поехать, для участия, скажем так. Чего-то у меня просто нет, на что-то я запивал раньше. И сейчас мы с Настей идем на преступление, идем отдавать свою верхнюю одежду в кинотеатр, но не пойдем на фильм, пойдем по магазину. Сегодня мой день, так что Анастасия платит. Вот такую куртку мы купили, сейчас покажу вам ценник. Анастасия платит 5 тысяч. Чё? Нет. В магазине мы верха. Вот. Настя расщедрилась, говорит, давай, еще что-нибудь бери. Я говорю, да ладно, хватит, что, тысяч, уже нормально. Она говорит, да нет, бери, я мажор. А вот теперь я обзавелся еще часами вот такими. Настя раскошелилась еще на тысячи. Еще она. Трусы купила мне за тысячу, куртку за пять, вот уже десятка накрутилась. Отличный день, люблю 23 февраля. Сейчас пойдем наедимся в Макдональдсе. Последние деньки в Макдональдсе. Мороженое покушаем. Эх, последние дни свободы проходят тяжко, если честно, потому что ощущение, что... Хочется побольше погулять, хочется побольше на воздухе побыть, что-то поделать. Свобод... Ой, два месяца свобод... потом у Насти будет два месяца свободы, а пока у нее их нет. <связь> Я вот с ней. Странное ощущение пощадят, конечно, непонятное. Да? Нет, <связь> не поэтому. Да, потому что странное ощущение того, что ты ускор свалишь и непонятно, когда вернешься, все планы не можешь построить правильно. Там клиента записать даже и тому подобное, поэтому мне сложно вообще. Андрюх, ну что тебе жалко что ли? Что? Мы сделаем репост с Миркой. Какой? Будь человеком, выиграй по одной камере. Будем вместо тебя два месяца снимать. Да. Даааа, Снимать и говорить что это вот ты сейчас. Вот да. я родненькую, а мне какую-нибудь диванную Там я черная даже... и розовенькая разыгрывает. Не да? да. Нет, не красненькую, черный курс Ты мужик? Я это снял. Да? Просто гибку можно сделать. Ты думаешь, что у ты меня, ты меня одного ногтя нет, нет, нет? Только... как вы Тут так пахнет, с сигаретами что ли, непонятно. Я не помню, там так, такое длинное название. По отзывам никто не жаловался.